Здравствуйте, уважаемые зрители! И в этом видео мы расскажем вам об индикаторе Big Trades. Существует много литературы на тему трейдинга, суть которой сводится к тому, чтобы научить читателя отслеживать действия крупных игроков. Для этого предлагается использовать множество различных методик и инструментов. Это делается потому, что крупные участники рынка могут значительно влиять на цену актива. Кроме того, они зачастую имеют доступ к информации, недоступной для большинства. Соответственно, их действия можно использовать как опережающий индикатор, учитывающий всякого рода инсайдерскую информацию и видение рынка управляющими крупных хедж-фондов. Есть самые разные способы отслеживания вмешательства умных денег в рынок. И индикатор, который мы сегодня рассмотрим, как раз занимается данной проблемой. Этот индикатор является одним из самых современных и простых в использовании инструментов и позволяет наглядно увидеть, где и в какую сторону были направлены активные действия крупных участников рынка. Добавим индикатор Big Trades на график. Теперь разберемся в настройках индикатора. И первый раздел настроек это визуализация. Поля максимальный и минимальный размер. Отвечают за размер фигур, которым на графике отображаются большие трейды. Например, поставим минимальный размер 15. И как видим, что самые маленькие наши прямоугольники увеличились в размерах. При этом мы нарушили масштабирование фигур относительно друг друга. И если мы хотим изменить размер всех фигур, не нарушая его масштабирование, нам следует менять поле размер. Например, поставим здесь 20. И как видим, что все фигуры увеличились в два раза. Далее можно сделать фигуры более прозрачные, чтобы они не затеняли график. Например, поставим значение 90. Поле значения прозрачности выделений в кластерах отвечает за отображение диапазона, где прошли крупные трейды в самих свечах. Режим отображения тут все просто. Можно выбрать любую фигуру на выбор. Мы оставим прямоугольники. Поле фиксированные размеры убирает масштабирование фигур. Если поставить в данном поле галочку, то все трейды будут отмечаться одинаково, независимо от размера сделки. И следующий раздел настроек это расчет. Здесь, если включен автофильтр, то изменение последующих двух параметров не приводит к никаким изменениям на графике. Программа автоматически определяет оптимальный размер сделок для расчета, исходя из уровня ликвидности инструмента и отмечает их на графике. Если же мы хотим сами выбрать диапазон объема сделок, который нас интересует, то убираем галочку из поля автофильтр и вписываем нужные значения. Например, поставим минимальное значение 550. Нажимаем ОК. И за несколько секунд программа пересчитывает большой объем информации и с учетом новых требований мы видим нужные нам трейд. Заново открываем настройки Big Trades. И последний параметр в разделе расчет это тип расчетов. По умолчанию выбрано агрегированные сделки. Это значит, что индикатор заметит крупный трейд, даже если трейдер, осуществивший его, бросил заявку по рынку и удовлетворил лимитки сразу по нескольким ценам. Для определения агрегации крупных рыночных заявок используется тот же принцип, что и в SmartTape. Если же мы выбираем дробленые сделки, то в расчет будут приниматься отдельные неагрегированные принты в том виде, в котором они проходят с биржи. В этом случае индикатор покажет крупные трейды, прошедшие по одной цене и исполненные за счет крупных лимитных заявок. Далее у нас идет фильтр по времени. Здесь все интуитивно понятно. Включаем фильтр, ставим галочку и выбираем временной промежуток, в котором нас интересуют сделки. После чего кликаем ОК. И как видим, теперь у нас отображаются только те сделки, которые входят в выбранный нами временной промежуток. Это актуально, так как... Все мы понимаем, что во время торговой сессии активность торгов разная. Соответственно, ликвидность инструмента и относительный размер крупных игроков тоже будет разным. Благодаря этому параметру можно установить несколько индикаторов с разными параметрами для разных промежутков времени. И последний раздел настроек Big Trades – это цвета. Здесь можно изменить цвет, в котором отображаются трейды, прошедшие внутри спреда, трейды на покупку. Трейды на продажу. И на этом настройки индикатора заканчиваются. Надеемся, что Big Trades поможет вам более четко оценивать рыночную ситуацию и даст преимущество перед остальными участниками рынка вашей торговли. На этом все. И до следующей встречи.